Здравствуйте, меня зовут Николай, я являюсь сетевым предпринимателем. Не так давно увидел у а, одних коллег вот такого вида презентацию, сломал себе голову, каким образом а, можно сделать такую штуку. Уже всех видеографов, фотографов просто измучил все фотостудии, у кого есть какие-то стекла, как настраивать свет. И что-то меня заставило набрать в Google стеклянная доска, сразу вылетел ваш сайт. У меня просто глаза загорелись, думаю, все, надо писать, офигенно у вас тут, все круто, очень уютно, тепло, отличный пишите звук, отличное видео, все круто, пока, пока есть пожелания, дополнить ничего не могу, все очень, очень здорово, спасибо большое.